Всем привет, спасибо за фрагбру. И сейчас на нескольких твинках я буду устраивать прокачку аккаунтов. Первым делом мы будем крутить э, Мосберг кастомный. Сейчас я сделаю громкость немного потише. Так, и поехали. У нас 3-400 кредитов в наличии. Коробочки очень дешевые, классные. Будем надеяться, что сегодня... Опа! Какое-нибудь золото выбьем. Со 100 кредитов, это 15 коробок. Мы выбили Мосберг. Надо быт, надо Наверное, мы его сейчас спрячем. Мне кажется, так шансов будет больше, что... что -нибудь выкрутим. Так. Теперь покрутим, наверное, Энфилд. Чтобы был какой-то дон на авика. Но с 15 коробок это прям сильно. Давай тоже с 15 на этом. Донатим. Не, с 15 уже нет. Ну, крутим до победного. Тут кредитов еще вагон. Коробочки дешевые. Так, уже на пять дней нападал Энфилд. Упала карта. Так, 300 кредитов мы уже скрутили на него. Пока не падает. Может там золотой и дропнется? Я все мечтаю какой-нибудь золотой донатик выкрутить вчера. Золотой так выкрутил до этого на аккаунте на своем для фасета на Тинке. Выкрутил тоже золотой так найн. за месяц два золотых так выкрутил. Еще одна карта упала. Апнули ромбикам. Еще одна карта. О блять сейчас будет засыпать походу этими картами постоянно. А донат херу упадет. <клес> Обычно так и происходит. 12 дней жеэнфилд так и того мы уже истратили 700 кредитов получается мы открыли больше 100 коробок уже но обычно дом в среднем падает где-то со 130 со 150 так что пока это еще нормально. Тем более тут картами закидал закидала. Может он золотого хочет просто дать нам? Будем надеяться на это. Блять, еще одна карта. Я говорю, будет закидывать картами И еще одна. Лучше бы три обычных попало. Еще одно уже звание так. До вечеранов недолго. <coughs> <coughs> <coughs> да, вот ровно как нам повезло с Мосбергом. Ровно так не везет с Энфилдом. Уже больше тысячи кредов мы скрутили. Это получается мы перешагнули отметку 150 коробок и да золотой отлично когда долго не падает потом падает золото заебись бля везучий аккаунт а тот с 15 коробок тут блять золотой вообще заебись так значит что еще можно джеску покрутить и Скар можно покрутить. Давайте коробку Скара сейчас покрутим. Какой-нибудь Абакан или Скар сейчас выкрутим. Прекратим крутить. И пойдем джеску крутить. Вот. А потом, если кредиты останутся, то вернемся сюда. Просто чтобы какой-то... О, с 10 коробок Скар. Ебать. Нормально, солидно, блядь. Нихуя себе, блядь. с 15, потом золотой Энфилд и потом, блядь, этот... Скар, даже Абакан не упал, и м сразу Скар, ебать, крутяк. Так, теперь gs покрутим. Уже на 3 дона топовый донат есть, ну как топовый, предтоповый, скажем так. GS- так легко не дается. Как Мосберг и Скар. Ну, ничего, я думаю, мы ее выкрутим. Тут еще более 300 коробок у нас в запасе. Сейчас, если GSK упадет, может еще Тэкнайн покрутим. Вот, если креды останутся, то еще снарягу закуплю. GS обычно так слабенько падает. Не быстро. Так, пока ничего. Мы открыли где-то 50 коробок. О, и упала Джеска тоже быстро, еба. Охуеть, вот это, блядь, да. Так, теперь пистолет идем крутить. Будем крутить так найн из коробок. Так, если быстро так найн тоже выкрутим, то еще куплю снарягу или бабочку покручу. Наверное, бабочку покручу, если быстро упадет. А потом на оставшуюся снарягу так упала карта. <звы> <звы> пока не падает нормально абсолютно так нам на снарягу шторм нужно сколько кредитов 225 на каждый класс это получается примерно косарь. тогда нам на бабочку нам не хватит еще одна карта упала может тоже золотой хочет упасть Вот, сейчас посмотрим, как Такнайн упадет. Может, я куплю просто снарягу на инженера и на штурма чистого. А на Авика какие-нибудь там боевые ботинки, боевой броник, шлем лидер. В принципе, на Авика штурм особо не нужен. Так, три карты уже упало на Такнайн. Да, я, я вот прям чувствовал, что будет это золотой Такнайн. Бля, ебать, пиздец просто. Я таких везучих аккаунтов еще не видел, реально. Это жесть. Так ну что ж, давайте купим снарягу и на оставшуюся просто. Это бабочку покрутим Так Значит что нам нужно Нам нужно во-первых бв пропуск Зайти Так контракты На штурма Контракт на инжам Оп Так оп Блять, как заеб, заебывает вот это лагание Так, оп, все, на инжафл есть Так, на штурма Так, есть на штурма Оп-оп-оп-оп-оп Оп-оп-оп-оп-оп так, смотрите, как красиво смотрится просто два золота. Так. Тель снаряжение, навика. Шлем лидер. О, кстати, за варбаксы же можно купить. Так, купим его за варбаксы. Так, ботинки. Боевые. За кредиты купим. Так, боевой жилет. Чтобы немножко варбаксов тут был на аккаунте. Так, боевой жилет на Авика. Так, все, ништяк. Оп. Оп, так, на медика. Что-то нужно. Какие-то бы перчатки. Что там есть под перчатком? Вот Абсолют можно какие-нибудь купить. Так. Ну или хотя, может, кредиты не тратить-то. Давайте, медика нам не будем тратить. Но перчаточки какие-нибудь не помешали. Так, бронежит, арма, 9 кредов, ну давайте его купим, а, даже за варбакс можно, на медика, оп, шлемчики, тут в основном все за кредиты, ну на все остановимся так, пока медик у нас не особо будет обутый, Зато авик во всем, кроме перчаток. Так, сейчас мы покрутим э, нож и бабочку. Она должна, по идее, упасть. Там коробки тоже дешевенькие. Сколько тут у нас получается коробки? 30 кретов за 5. Это получается мы откроем почти 150 коробок с бабочкой. Бля, если упала бы золотая бабочка, это было бы супер эпично прям. Типа, авик был бы в фул золоте просто. На этом, на ромбике. Не, ну прям настолько везучих аккаунтов я еще и не видел. Это трэш. Если быстро упадет бабочка, то мы еще докупим, наверное, снаряги на медика. Какой-нибудь перчатки хотя бы, чтобы были. Так, уже а, более 50 коробок я скрутил. Бабочка пока не упала. дальше. Еще где-то 77-76 коробок. Можно открыть. Но ну, я думаю с последних хотя бы она должна упасть. Дон любит с последних кредитов падать. так мапнули 24 звание уже так и вот осталось у нас примерно 50 коробок еще уже на перчатки нам наверное не хватит ни на какие более менее нормальные Но будем надеяться что бабочка упадет хотя бы есть, есть бабочка. Так, мы выкрутили бабочку где-то со ста коробок получается. Но обычную, не золотую, к сожалению. Так, ништяк, просто так прокачали жесткий аккаунт. С трех тысяч с небольшим кредитов, Нереально. Так, и перчатки смотрим теперь. Что мы на 225 можем купить? Саламандра херня. Коронные закреды у нас не продаются. Ну, короче, все перчатки дорогие. Либо они дешевые, но говно. Давайте тогда боевые просто купим. Что остается. Как раз на авик они еще пойдут. Так, вот 196 кредов все осталось, можно куда-то пустить. А, шлем можно на медика купить. Так, что тут у нас есть? Саламандра. 60 защиты, 145 стоит. Ну, от флешек еще защищает. <таспалкивает> а лидер меньше по выходит. Так, оборотень. А, Оборотень такой же, как сломандра, кстати. Только он дешевле. 99 кредов. Ну и лидер тоже 99 получается. -ху -ху. Давайте Оборотень, наверное, купим шлем. Так. все, теперь у нас фул одетый медик. Правда, у него нет защиты от взрывов, но это похер. Фулл одетый авик. Так. У нас осталось 97 кредитов. Наверное, какой-то скин просится на покупку. Можно, на... А, на Мозберг он не продается, скин. Скар уже в скине. Энфилд золотой у нас. На бабочку. Вот, можно что-то взять. Нам, блин, два кредита не хватает. А, вот есть подешевле какие-то. Камыш. Блин, два кредита не хватает. Хм, обидка. Так, тогда можно какие-то коробки еще крутануть. Что можно крутануть? Может, спас? Если нафиг он нужен так-то. Можно снежный шторм, шторм, наверное, крутануть. А, тут где-то четыре коробки получится. Да, четыре. Так, еще 10 кредов у нас остается. Ничего ж со шторма не упало. Давайте одну коробку со спасом еще крутонем. Тоже ничего, ну все. Бля, ну это просто, это пиздец. Такой лютейший МБ я еще не видел. Просто 3-400 кредов, 2 золотых доната. Наш бабочка, J.S. Мозберг, Скараш, Метель и фулл снаряга на все классы. Просто. Еще и кредиты у меня были очень дешевые. То есть я почти не вкладывался, вообще топчик. Это просто обязательно заслуживает лайка. Вот, пожалуйста. Помогите продвинуть этот видос, поставьте лайк, напишите вообще любой комментарий где-то под видео, вот, и, ну, такую эпичность должны увидеть просто люди, потому что это реально топ-контент. Всем спасибо за внимание.